Всем привет, друзья, с вами Стозел, и перед началом ролика хотел бы вам рассказать о моей группе ВКонтакте. Там вы сможете узнавать свежую инфу с моего канала, когда и во сколько будут проходить стримы, и главное, мне часто проходят опросы, связанные с развитием канала. Так что твой голос может быть решающим. Ссылочку оставлю в описании. Алло. Так. Алло. Здорово. Здравствуйте. Вы на собеседовании. Ждем еще, значит. Ну, я Саймон возможно, но, сейчас но, вы, но, но вы, вы, вы сейчас на двух стримах, кстати. Молодой да? да, прикинь. Мама, я в телевизоре. Ну, можно и так сказать, да. Вполне. Так. Зачем я флажку выкинул? Найс nice игра. О, у меня как раз на начало раунда и песня он oh No. Это знак. Мид смог. Это скорее всего. Шорт один. Я красный. Хорошо. Я пушу. Нет, с моей тридцаткой FPS. Бля, да, вот не зря была песня УНОВ Не, ты молодец Бля! Научите играть в эту игру, пожалуйста Это Б теперь? Да нет Хорош, только это был не я нахера ты застилил? нахера ты застилил? за синькой. за синей коробкой, да хелпую ну блядь какого хуя не летит? да я в рот пизда как не летит зажимай Дань, зажимай его ЗАЖИМАЙ! Дай! ДАНЬ! У меня бомбежка начинается Два Б все больше нету Один есть <сöring> <сöring> Что это было? Блядь, я думал, Сто... не убью нас <надо>. Стоял такой, сзади, сзади стоял такой смотрел ты ж голову получила такой сразу сразу отходить я понял да хотите прикол расскажу блядь я ж параллельно стрим смотрю с телефона чтобы если что чат зачитывать и меня смотрит один человек я такой знаешь здорово и знаешь такой Хорош! Ну, ко мне позвонили, я сейчас. Не открывай. Right. Oh. Мне донат, походу, пришел первый. 10 рублей, прикинь, первый пришло. ё 4,79. <пас> Ты что, сильно? Камбэк! Израиль? Давай. Это ты ему закинул? Да, я не сегодня добрым всем Макс, <свят> Максу тоже закинул? <свят> да. Блядь, да какой нахуй камбэк? Все, забудь, забери свой черик, брат. <свят>